Окрестности, пригород, как этот город зовется И дальше уедем, и пыль за спиной забьется. Но что-то нас гонит все дальше, как страх или голод Окрестности, пригород, город, как звать этот город чего тут ищем у нас опускаются руки? Нельзя возвращаться, нельзя возвращаться на круги. Зачем нам тот город, встающий за клубами были? Тот город, те годы, в которых мы молоды были. На этой дорогой трубили походные трубы.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 Эти леклены над нами тогда облетали Но все затерялся среди колоколь и башен Но дом перестроен, а старый фасад перекрашен И тех уже нет, а иных мы и сами забыли Лишь память клубится над ними, как облачко пыли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 Окрестность прикрыт, как звать этот город? Зачем этот город, отстающий встающий за клубами пыли? Тот город, те годы, в которых мы молодых были, Следила пустить